Проект Альфа Гейм на канале Виталку представляет. Всех приветствую на канале Виталков и в этом небольшом видео я расскажу, как создать в Unity красивую люминесцентную сетку. Все, что нам понадобится, это альфа сетки. Кто не знает, что такое альфа, это простое черно-белое изображение. Я нарисовал сетку в фотошопе, но вы можете ее скачать в интернете, а можете и нарисовать сами в фотошопе, если вы владеете, конечно, им. Данное изображение примерно 4000 на 4000 пикселей. Количество квадратов я не считал. Итак, начнем с того, что перетянем текстуру альфа на вкладку Project. Выделим ее и в свойствах выберем текстуру Shape, значение Cube. А для а в свойстве Mapping выберем 6 frames, layout, cube environment и нажмем кнопку применить. После этого, наша текстура будет готова. Далее создадим новый материал, назовем его Sky. В этом материале, нам необходимо изменить шейдер. Шейдер, который мы будем использовать, называется Cook Map. Выберем его. И теперь в свойстве Куб Мэп перетянем нашу текстуру. В принципе все, материал сетки у нас готов. Теперь необходимо перейти на вкладку Лайтинг. То у кого эта вкладка закрыта, откройте ее через меню Windows Лайтинг. И в свойстве Skybox вы можете выбрать уже готовый материал, который только что был создан. Или просто перетащить материал в свойство Skybox. Таким образом, мы видим уже сетку, которая применилась в качестве нашего Skybox. В свой светим Color можно задать цвет сетки. К примеру, такой вот люминесцентно сине голубой Для того, чтобы вы понимали, Skybox это небо, по сути это небо, которое не масштабируется. Если мы создадим куб и будем масштабировать сцену, то мы заметим, что сетка не масштабируется, а масштабируются только, только те объекты, которые находятся на сцене. Если уменьшить интенсивность сетки, со временем она не так приедется. На этом, собственно говоря, все. Пока и не забывайте ставить лайки.